Это важное событие в моей жизни, потому что моя работа связана с методической поддержкой учителей Курской области. И мне очень приятно, что наше старание, наше служение системе образования Курской области так высоко оценено губернатором Курской области. Это огромная для меня честь получить эту награду. И э, я очень рада, что вот спустя 30 лет педагогической деятельности сегодня э, свершилось такое событие. Для меня это ну, высочайшая награда. Очень волнуюсь. Чувствую удовлетворение, гордость и благодарность, что так высоко оценен труд рядового учителя. Я очень рассчитываю на вас, на ваши коллективы, на ваш профессионализм, на вашу гражданскую позицию. Потому что сейчас время сложное и очень серьезное. И то, как мы будем себя вести в это время, зависит напрямую наше будущее. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу Пожелать вам всего самого-самого доброго, самого хорошего, крепкого здоровья, успехов. Хочу всем нам пожелать мира и процветания.